Здравствуйте, уважаемые слушатели! Делаю еще одно видео, уже новое видео по поводу аллергии. Я не буду долго распространяться о том, что это такое, каков механизм вообще аллергии. Это все легко посмотреть в интернете. И об этом по всем очень много можно найти информации. И в ТОПе 10, которые пишут просто копирайтеры, и среди медиков, и на приеме вам терапевты могут рассказать, что это такое. Я расскажу об аллергии немножко на своем собственном примере. То есть на примере того, как мы боролись с этим явлением у моего мужа, причем очень серьезным явлением, и мы победили это явление и сейчас у нас все в порядке. Но я расскажу небольшое, немного, в общем-то, я расскажу то тот процесс, который мы проходили, чтобы вот побороть эту аллергию. В общем-то, явление было очень серьезное. Почему? Потому что на работе, значит, мы столкнулись с тем, что муж устроился на работу. В общем-то, ему очень нравилось, все хорошо, все нормально, но мы столкнулись с тем что у него вдруг начались высыпания на теле. То есть обычные красные пятна. Значит, для медиков, которые слушают и пытаются найти какой-то вот минус в моих видео, я свои видео рассчитываю на обычных людей, поэтому я не буду говорить «папулу», «пустулу» и так далее. Обычным людям это будет не так понятно. Я буду говорить так, чтобы меня понял тот контингент и те зрители, на которых я рассчитываю. Я не рассчитываю на вас, я не считаю нужным даже для вас делать эти видео. Вот те, с кем надо мы разговаривать мы уже поговорили вот я делаю это для людей которые весьма далеки от медицины поэтому использовать такие уж супер термины но ну, они не супер но обычные термины я не буду значит и так мы договорились уважаемые медики уважаемые коллеги что комментариев от вас больше никаких не будет значит у мужа появились высыпания на красные высыпания на теле никаких общих явлений у нас не было, то есть как бы ну, утомляемость, вот такой вот, отеки и все прочее. Просто появились красные высыпания на теле, по-моему, на предплечье, на груди там появилось что-то, на ногах стали появляться таких красные высыпания. Когда я глянула, я сказала, говорю, это аллергия. Когда мы стали уже присматриваться к этому делу, стало все это дело чесаться и так далее, появился зуд. Ну, приш... мы уже пришли к выводу, говорю, ты понимаешь, если аллергия, то, говорю, с этого места надо уходить, потому что аллергия хорошими делами не кончается. Я, как медик, это хорошо знаю, поэтому я ему сказала, что, ну, вопрос стал к тому, что сейчас время это не такое, чтобы образоваться рабочими местами. У нас все хорошо получилось, в общем-то, место очень хорошее. И, ну, в общем, он сказал, я не уйду ни под какими предлогами. Я говорю, ну, ты пойми, говорю, что аллергия это чревато. Значит, я поняла, что в таком случае надо эту аллергию преодолеть, поскольку я действительно хорошо владею бадами, я действительно хорошо владею, как это говорят, парами, парамедициной или как-то называют. Вот я могу сказать, что я хорошо владею именно медициной. А вот вот эта синтетическая дрянь, официальная медицина, которая вот это и есть парамедицина. Потому что синтетика, она всегда очень противоречивые. В общем-то, ее надо применять с очень большой осторожностью, и она всегда губительна для, для живого. То есть, синтетические препараты, они губительны. А вот натуральные препараты, БАДы, травы, различные примочки и так далее, очень хорошо. Но я прекрасно понимала, что примочки применять здесь мы не будем, потому что аллергия развивается. Это явление общего характера, и надо уже тут принимать какие-то меры серьезные именно общего характера, то есть, что-то пить внутрь. Ну, мы начали с самого простого я уже делала такое видео лапхаки из аптеки димедрол супростин мы начали с этого но ну, я могу сказать конечно эффект был но все дело в том, что этот эффект хорош тогда, когда ты, допустим, коснулся какого-то аллергена. Больше ты с ним не соприкасаешься. И димедрол, супрастин, они убрали вот эти явления. Мне они очень нравятся, препараты хорошие. Больше никакие препараты противоаллергические. Я вообще ни кларитин, никакие не терплю. Ни тавигил, ни диазолин. Это все туфта. Самое настоящее, Они плохо помогают. Это все глупости. Вот. А тем более то, что вот сейчас появился. Это вообще такая дрянь, которая от него самого, он сам вызывает сильную аллергическую реакцию. Поэтому я действительно подумала, подумала. И, в общем-то, первое время я заставила его принимать супрастин или димедрол. У нас, слава богу, этих таблеток дома навалом. И димедрол я могу купить когда угодно, потому что димедрол очень... По-моему, 3 рубля 10 таблеток, это вообще хорошо. Вот, но мы-то купить-то купили, но дело в том, что когда ты пьешь его, на следующий день голова дурная, и отойти от этого димедрола и анальгина, и тем более, что каждый день его принимать, это чревато. Я, допустим, когда-то обезболивала себе радикулитные боли димедролом с анальгином, и заработала то, что у меня начался дисбактериоз кишечника. То есть, вот такое явление, в общем, вот такая вот дрянь. Вся, вся синтезика все равно дрянь. Вот. И я решила, что, в общем-то, это уже не дело. Я пошла в аптеку. У меня есть одна аптека не очень мне нравится их ценовая политика. Эта аптека находится в сельской местности. В общем-то, поэтому люди понимают только одно – драть бабло, и совершенно не понимают того, что нужно удержать кого-то еще. Ну, может быть, они просто цели не ставят. Ну, то есть, они глупые люди, в общем-то. Вот. И в ценовой политике они совершенно не соображают, кого надо удержать и кого нет. В общем-то, я говорю, я у них уже, уже стала покупать достаточно дорогие вещи, и они все равно лупят деньги, лишь бы только. Поэтому, я говорю, все дорогие вещи я теперь уже покупаю совершенно в другом месте. Вот. А они пусть радуются тем, что я приду к что-нибудь за 20-30 за рублей куплю. Ну, там, за 100 рублей. Вот. Это раз. Значит, первое, учтите это. Потому что ценовая политика сейчас это очень важно. Значит, я стала искать противоаллергические вещи. Естественно, я стала думать, какие же, что именно использовать именно из БАДов. Потому что я прекрасно понимаю, что здесь уже нам могут помочь БАДы. И они могут помочь. Значит, первое, что я нашла, вот... Это вот такой препарат, и он называется Гистан. Значит, вот такая вот, вот такая вот упаковочка здесь. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, двенадцать капсул, то есть три пластинки здесь. И я сейчас прочитаю состав этого гистана. Значит, первое здесь находится – экстракт бессмертника. Вы прекрасно знаете, что бессмертник – это очень уникальный, очень уникальная трава, но предупреждаю, ребята, она достаточно тяжелая. Либо ее надо обрабатывать какими-то биотехнологиями, но я покупала чистую траву бессмертника, она мне, допустим, очень сильно повышает давление. Вот летом, когда вот эта жара и духота, и у меня падало давление, я спасалась именно к капсулами 200 мг с этим бессмертником. А так у меня даже в зимой, допустим, осенью, когда у меня не падает давление от вот этих вот от перепада, от вот этой жары, у меня, допустим, очень подскакивает давление 140 на 100 сразу. Значит, поэтому бессмертник, если принимаете, то принимайте с очень большой осторожностью. Либо берегите его. Вот если у вас нормальное давление, говорю, вы, если вы гипотоник, вот очень хорошо бессмертник принимать, лишним он вам не будет, он хорошо поднимает давление. И, вот, и заодно вам и печь почистит у насчет печени я могу сказать совершенно четко что бессмертник отлично чистит печень почему потому что я принимала даже вот я принимала эти капсулы не системно, а вот как-то жара настала и чувствую, что мне плохо. Бам! Бессмертник. Капсула. Раз. все. И вот так вот. То приму, то не приму. В общем, такой несистемный прием. И потом, после этого мне надо было сдавать биохимию крови. И я как раз там сдала и трансаминазы. Я сделала и липидную формулу, и белок. В общем, я все, что только могла, сделала в этой биохимии крови. И вы знаете, мне показало. У меня были АЛТ АИСТы АСТ повышенные. И мне показало, что АСТ у меня в норме, а АЛТ чуть-чуть слегка повыше. а было все больше в два раза. Вот дальше он содержит витамины А и Е. Вы прекрасно знаете, что витамин А вот различные ретиноиды. Вот ретинол ацетат – это синтетический витамин А. Ретиноиды и все прочие – это препараты, которые применяются, препараты витамина А, настоящего витамина А, которые применяются для кожи, для, в кремах, вот эти ретиноиды. То есть это строительный материал именно для кожи. Витамин Е, витамин е является антиоксидантом. Значит, он борется со свободными радикалами в очень многих, тональных кремах, вот сейчас крем-балет был хороший, вот свобо, фабрика Свобода мне очень нравился, они его стали вит... выпускать с витамином Е, поэтому он два раза поднялась цена до... свыше 100 рублей, он был очень доступен по цене. вот Я как-то особо такого вот не вижу а, от него, но опять же, потому что это синтетический витамин Е, потому что натуральные витамин Е, натуральные витамины, они гораздо более эффективны, нежели чем вся эта синтетика. Но ну, здесь вот здесь все равно вот в этих вот БАДах, это наши БАДы, и вот там все равно используются вот эти синтетические препараты. Дальше витамин В6, он защищает организм от действия аллергенов и снижает аллергическую реакцию, уменьшает аллергический насморк и заложенность носа. Я впервые такое слышу. Вот это написано, я читаю инструкцию, это написано в инструкции, я просто читаю, чтобы, я впервые такое слышу, чтобы витамин В6 такое делал, витамины В, это в основном витамины группы В, в основном те витамины, которые поддерживают нервную систему, нормальную работу нервной системы. А уже что там делает синтетический витамин В6? Но это глупость. Вот, я считаю, что здесь написано глупость. Витамин В12 действует благотворно на аллергический, а, при аллергической астме, хронической сыпи, хроническим аллергическом дерматите, чувствительности к сульфитам, а, найденным, например, в яичном желтке и некоторых, и некоторых винах. Ну, это вообще тоже. То есть витамины группы В хорошо влияют на, на работу нервной системы. Потому что вся наша работа, работа нашего организма она связана чем вот э, это нервная система это электрические провода в доме вот если вы где-то перережете провод что-то не будет работать лампочка не будет включаться телевизор не будет включать то же самое здесь если где-то не работают нервные, нервные волокна нервные синапсы то естественно орган будет работать неправильно это все совершенно естественно поэтому витамины группы В, вообще витамины группы В, вот особенно обратите внимание на вот те витамины которые э, содержат магний B6 это вот э, часто вот эти витамины Часто они используются как успокаивающие. И вот у Vision есть такой витамин, такой витамин как ПАКС, такой препарат. Вот там тоже магний В6, но извините меня, или там, где применяются биотехнологии. Что такое биотехнологии? Это то, когда в витаминах сохраняется не только их формула, но также пространственное расположение всех молекул с сохранением всех-всех-всех э, его цепочек действия. Потому что синтетические витамины – это обрубки витаминов. Тот витамин С, который вы найдете в шариках, которые продаются, вот аскорбиновая кислота, там всего лишь один изомер. А их все его 7 ну представляете это равносильно тому что вот взять у человека голову и руку и все и вот и вот считайте что это полно это же не полноценный человек ну так и витамин вот у человека должна быть голова тело две руки две ноги вот все все остальное а тут вы берете голову и тело вот тогда это короче это витамин короче он не рабочий витамин как бы он будет что-то делать но все равно это не то вот дальше кверцетин а вот на кверцетин я хочу обратить ваше внимание. Я видела много препаратов, и, кстати, ННПЦТО выпускала очень много препаратов дигидрокверцетин. Вот кверцетин. это препарат, он является онкопротектором. Он убирает, он нормализует обменные процессы в клетках, неважно каких, вообще в клетках. Не только какого-то избирательного действия, вообще в клетках. У меня где-то очень большая статья по кверцетину, и вот кверцитин это хорошая вещь. Но вот ННПЦТО, конечно, он применял более серьезные технологии. Мне вот ННПЦТУ очень понравилось. Короче, если вы все-таки зададитесь целью, то а, откройте каталог ННПЦТУ и найдите там. У них наверняка, почитайте просто составы. Там, где есть дигидрокверцетин или вот он по-разному называется, там разные составы. Вообще просто забейте в интернет кверцетин и поищите, вот что это такое. Это очень хороший состав, это очень хороший составляющий компонент. Он обладает отличным противоопухолевым эффектом. Вот. И, в частности, он нормализует обменные процессы в клетке. Не избирательно, а вообще просто в клетке. И предотвращает, естественно, развитие онкозаболеваний. А когда онкозаболевания возникают? Когда нарушаются обменные процессы. Ну, правильно? Если вы начнете ходить не на, не, на, не на ногах, а на руках, как вы считаете, у вас будут изменения на руках? Естественно, будут. Руки будут испытывать неадекватную нагрузку, поэтому все начнутся отеки, начнут руки болеть, суставы и так далее, и все по их голова болеть, вы же будете вверх ногами ходить. Вот так и там в клетке точно так же. Если начинаются неправильные обменные процессы, это равносильно тому, что вы с ног стали на, на голову и будете вот сидеть вот так вот на голове. То есть это ненормальные обменные процессы. Дальше экстракт цветков ромашки. Ну, ромашка это слабый, Он противовоспалительный эффект, но достаточно слабенький. Дальше экстракт травы череды. Вот череда хорошая трава. Череда хорошо помогает при различных кожных заболеваниях. Но она помогает, конечно, не настолько сильных заболеваниях. Не, не настолько чтобы, ну, чтобы были какие-то вот такие вот серьезные проявления то есть ну где-то покраснение то есть в основном новорожденных вот детей диатезника вот хорошо купают вот в этой в отваре череды чистотел тоже очень хорошо влияет но вы понимаете что это, все эти явления убирают наружные проявления череда убирает наружные проявления а ведь здесь вот допустим как мы мы столкнулись с тем что муж контактирует с какой-то токсической субстанции, которые находят, он непосредственно с ней контактирует. И у него вызывает аллергии. Не только у него. Там фактически у всех работников, у всех рабочих, они покрываются вот этими пятнами, вот этой сипью. Люди так и ходят. Ну, вдобавок ко всему, естественно, он мешал. Мы потом выяснили, что, что конкретно у них. Ну, естественно, начальство совершенно по барабану. Они дешевые закупают, им по барабану аллергия, не аллергия, не хочешь, не работает. То есть. И тут вот мы тоже поняли, что бороться, что здесь уже нужно что-то серьезное. Я сидела, я просто смотрела, у него постепенно сначала кожа была вроде нормально, а вот именно руки, там где контактировала, постепенно воспалились руки, и дальше кожа просто покраснела, вот дальше кожа уплотнилась, и она покрылась вот такими чешуйками. То есть стал повышенный кератоз, повышенное роговение чешуек на коже. Дальше у нас на руках появились незаживающие трещины. То есть они стали кровоточить, и руки не стали заживать. И вот тут я совершенно случайно нарвалась на такой препарат, как Гестан, но гистан-крем. Вот, вы знаете, я хотела бы обратить ваше внимание на Гестан крем Уникальная совершенно вещь. Он дорогой, где-то 180-200, там 10, 10 миллиграмм, но его многое не надо. Он содержит профит. Что такое? Это, это безобидная бактерия, которая она очень полезна для человека. И вы знаете, мы проводили эксперименты, мы брали этот крем, и буквально вот мы обрабатывали вот эти не заживающие трещины, не заживающие язвы. И что? И они затягивались буквально на глазах. Где-то 5-10 минут, и вот эта язва начала, начинала затягиваться. Ну, там не язва, а просто длинный такой вот рубец кровоточащий. Такой вот кровоточащая такая рана просто по ходу кожи. Вот, но мы тоже посмотрели, кровоточить, кровоточить, затягивать-то затягивает, а смысл, надо бороться с теми внутренними процессами, которые происходят внутри организма. Если руки все равно красные, пятна все равно высыпают, конечно, анальги... с димедрол супрастином это не выход. Вот. Он первое время пил капсулу гистана, какое-то облегчение давало, но, естественно, особенно он не предназначен, он предназначен просто вот этот Гестан. Он предназначен даже по составу просто облегчить процесс аллергии. Это если вот человек с чем-то поконтактировал, ага, пришел, у него высыпала аллергия, не проходит, Гестан поможет ее убрать. Но все дело в том, что он постоянно контактирует с этим токсином и постоянно идет контакт. Естественно, организм начинает, он дышит э, это самое, вот этой дрянью, а там же какой-то, видимо, в полевидном каком-то состоянии. То есть мы выяснить даже не можем, в чем дело. Вот. И уже дальше, и уже дальше мы нашли такой препарат, как стимунал. Я вспомнила про стимунал, я уже показывала вот этот стимунал. Я, это у нас вот, вот эти вот. Я когда-то закупила, думала, нам надо будет пить. У нас, видите, как э -э, лежит три упаковки, мы до сих пор... И вы знаете, вот нам уже больше не нужно. Почему? Но ну, пил он их долго. И вот он начал пить, он, он стал пить по одной таблетке. Вот она, начатая упаковка, мы ее периодически и животным даем, и сами пьем, если вдруг нужно желудок где-то что-то заболит вот я уже делала видео лайфхаки из аптеки стимунал так стимунал то я все время путаю название стимунал э, универсальный антибиотик и вот мы додумались я вспомнила увижена был такой детокс если увы конечно богатые и все прочее пожалуйста покупайте детокс он стоит 2000 сейчас Дороговато, конечно, но сетевые компании всегда повышают цены с учетом того, что вы будете продавать у них. там. Если у вас, конечно, есть возможность продавать, то покупайте виженовский. Но предупреждаю, что виженовский детокс, который содержит кошачий коготь, очень сильно реагирует. Не дай бог у вас в почках будут камни. Когда-то меня отрухануло так этим детоксом, что я оказалась на полу в полу в таком ошалевшем состоянии и даже не поняла, что со мной произошло. Понимаете, даже вот, вот как резко, мгновенно, вот, вы представляете, что такое алкалоид – вот такое состояние было у виженовского детокса. Вот этот кошачий коготь вот эти препараты, они не дают такого. Конечно, они более низкой очистки. Конечно, здесь не употребляются такие биотехнологии, как употребляются у Вижен. Препараты вижен, конечно, я. Но могу сказать, что он гораздо более безопасен. Потому что, понимаете, вы его можете употреблять, у вас бацы бросовались камни в почках. Он как труханет вас где-нибудь в одном месте. А вот у этого препарата такого нет. И вот он пил это очень долго. Пил этот препарат препарат по 1 и два раза в день я допустим даже пол для меня одна таблетка у меня сводила желудок от одной таблетки тоже чувствительность то есть вы подбираете себе по чувствительности одну таблетку выпили всегда вот когда вы начинаете какие-то новые бады всегда я говорю и повторяю еще раз прекращайте пить любые препараты День-два дайте на отдых организму, чтобы он там сориентировался, что в него ничего не поступает. И дальше выпейте БАД. Если вы его никогда не пили, выпейте таблеточку БАД. И посмотрите на себя, как вы будете чувствовать. То есть учитесь чувствовать свой организм. Не надо бегать к медикам и говорить, Ой, а это как, а это как. Учитесь читать свой организм. Он вам все говорит. У него есть свой язык, он вам все скажет. Но вы не понимаете, что, это, что его надо уметь слушать. И вот, вот этот препарат нам остановил вот эту бешеную аллергию. Но пили мы его... Володь, сколько ты его пил? Но пили мы его, ну, наверное, год, если не больше. И вот я еще удивлялась, что он ходит... Руки превратились вот, в руки рептилии. Вот у нас уже экзема пошла вот таким вот образом. И вот работать надо. Он, да, не, говорит, все нормально. Всё. Да еще вот его, говорю, вот такое удав, удавское, как, как удав, спокойно, как удав. У меня, говорю, только, только пятна на нем появились. Я уже поняла, что к чему. Вот. А он э, переносил нормально. И он очень долго пил его, по одной-два раза в день. Но учитывая то, что кошачий коготь, он не только против, потому что Бат, э, он когда справился, допустим, с одной проблемой, он идет справляться с другой проблемой. Если уже проблемы все исправлены, и ему не нужно, он уже тогда начинает вредить. Поэтому мой муж допился до такой степени, что у него склеры глаз стали красные. У него уже стало чесаться в носу. У него уже текут слезы течения. Поэтому... Поэтому мы, в общем-то... Я очень долго уговаривала его не пить этот препарат. ну наконец-таки, мы сделали перерыв. И вот, когда, наверное, через год, мы уже начали делать перерыв. Действительно, вот этот препарат... Действительно, стимулан нам помог. И вот поэтому он у нас лежит вот в таком количестве. Потому что вы представляете, какую токсическую аллергию он снял, он привел в порядок. И вот теперь мы делаем так. Он совершенно спокойно работает на этой работе. Токсический агент как был, так и остался. Но дело в том, что его организм достаточно устойчив. Значит, стимулан свое дело сделал, он убрал вот эти... Он, что делает стимулан? Он усиливает фагоцитарную активность. Он усиливает саму иммунную систему. И вот мы эту иммунную систему поддержали. Вот. И, а самое главное, что я еще забыла, но я сделаю об этом видео. Значит, в свое время значит, у него прекратились вот эти явления, но вдруг начался какой-то бешеный кашель. Он то ночью, то по утрам. Он буквально захлебался, говорит, с меня какие-то черные, говорит, черные слюни, говорит, идут какие-то. Вот, э, Стимулан начал ему чистить э, легкие. Почему? Он курил, 40 лет он курил по пачке в день. Вы представляете, что это такое? Вот, И Стимулан его начал вычищать. То есть он справился с иммунной системой, понял, что там ему больше делать нечего. И говорит: надо же еще где-то что-то чистить. И он начал чистить, и он начал чистить ему легкие. А легкие у него были, ну, я сама видела, что выходило из него. И он говорит, ты знаешь, говорит, и когда ему, вот почему я не могла заставить его бросить э, пить, и вот этот стимулан, с него начало выходить. Вот ты знаешь, говорит, я, говорит, теперь иду, а мне дышится легче. Он ну, представляете, вот эти вот смолы, которые вот закупоривают э, легкие, и когда он идет, у меня, говорит, одышка, естественно, потому что из, того, из той поверхности легких работает только пол этой поверхности легких а все остальное забито смолами и все и вот стимулан начал вычищать ему вот это вот все он стал выкашливаться наверное, месяц или два он чуть ли не задыхался вот этим кашлем он за, до такой степени что вот ну за три километра идешь и слышишь как он кашляет понимаете вот. И дальше вот сейчас, сейчас он бросил вообще курить. И вот благодаря БАДам мы вот это... Ну, я, я просто сделаю видео по факту курения. У нас очень интересная было тоже мужа я. Но сначала банным путем так ему пшикала в рот э, под видом другого препарата вот. а потом когда уже появилось стойкая неприятие стойкие негативы вот тут, тут уже пошло появился вот этот стимулан который ему вычистил легкие и пришло к нему пришло наконец-таки такое состояние что он бросил, бросил курить вот таким образом так что я просто про что могу сказать вот этот стимулан наф из аптеки э, стимунал а, универсальный антибиотик посмотрите мое видео я поставлю внизу ссылочку вот таким образом, такой алкалоид это лиана, она растет в тропиках. Алкалоид этой Лианы помог нам справиться с вот такой вот проблемой. Работает он до сих пор, чувствует он себя прекрасно, все остальные мучаются от аллергии, ходят по терапевтам и не знают, чего им, им делать. Вот, а дальше, дальше мы уже, чтобы добить вот этот вот эффект, мы начали принимать энерджи-диет. Но я не буду уже банки показывать и все прочее мы начали принимать, он пропил энергодиет смарт, я ему купила упаковку, горох вот с пряностями, ему нравятся такие серьезные вкусы, горох с пряностями и вот тут, после вот этого смарта, вот он пришел в состояние, пришел ко мне и заявил что я, говорит, хочу бросать курить я на... вот тут уже я на него посмотрела, я говорю что я говорю, с тобой что-то случилось что ли? Что вдруг такое произошло? Он говорит, ничего, говорит, я просто понял, говорит, что я, я говорит, травиться больше не хочу. Вот понимаете, 40 лет человек не понимал того, что ну, это отрава. Добровольно отравливает свой организм. Естественно, там у курильщика и варикозное расширение, и геморроя. То есть что страдает? Страдает кровоток, потому что вот, эти все, вот эта вся дрянь, она образует, она закупоривает сосуды. И, естественно, страдает венозная система. У этих людей, обычно у заядлых курильщиков, вот посмотрите на мужиков, ходят ноги у них, у них все ноги, вены огромные, вздутые вены. Вот мы даже ходили, проверялись к нашим хирургам, у нас очень хороший хирург работает. Ничего не могу сказать, правда, немножко такой вот грубиянистый, но... Потерпеть можно, чувствуется, что профи чувствуется. И когда ты чувствуешь такого профи, то приятно с таким человеком иметь дело. Конечно, такой вот, ну, уже знает, что мы медики, поэтому, ну, вот он посмотрел его ноги и сказал, нет, я смотрю, вот у него такой взгляд был удивленный, как ни странно, говорит, у вас вены в порядке. Я говорю, ну, не совсем, конечно, в порядке, но в любом случае, говорит, ну, в общем, кровоток на ногах у него, то есть никакой операции по поводу варикозного расширения ему не требуется. И не потребуется в будущем. Поэтому у нас вот этот стимунал в доме лежит, потому что мы гораздо себя больше, более спокойно чувствуем, когда у нас в доме всегда есть вот эти таблетки но учтите дозы для всех этого стимула могут быть разные и я очень рекомендую если не Energy диет то можете купить любой другой диет сейчас очень много сетевых фирм выпускают вот эти вот правильное питание и я вообще рекомендую такое питание есть потому что мы сейчас даже покупали фрукты вот в пятерке я отравилась яблоками и отравилась арбузом вот нам присылают вот эти вот все Наши ВТОшники присылают нам эти фрукты во все эти гипермаркеты. Я очень рекомендую. Мы сейчас едим фрукты, которые растут в саду, там в этом самом на заводе там такой шикарный сад там такие яблоки там такой там такие замечательные фрукты и хоть действительно это на заводе вы знаете что никаких не ни аллергических ничего мы в этом году очень сильно отъелись яблоками потому что яблоки совершенно шикарные совершенно великолепные яблоки вот привозят также яблоки на рынок, вот, люди из близлежащих там деревень или еще покупайте там, потому что посмотрите, в гипермаркетах лежат яблоки сверху покрытые вот этим лакокрасочными изделиями, если яблоко я вот как-то купила, я просто я не смотрела на красивую оболочку я просто купила, они выбросили, я покупал всегда сезонные яблоки, а тут смотрю, они в эти сезонные яблоки выбросили, я знаю, что это дорогие яблоки, я взяла парочку, думаю дай, дай попробую, просто попробую зимой это было зимой или весной, вот ранней весной, или, вот, или зимой, или осенью, не знаю. Но ну, такой еще период, не яблочный период. Вот, и когда все это везется, естественно, в гипермаркетах только можно все это найти. И я одно яблоко съела, ничего, а второе начало есть чувство, меня затошнило, голова закружилась. Я сначала не поняла, а потом только дошло до меня, что произошло отравление вот этими фруктами. Поэтому, уважаемые, вот это вот питание, фитнес-питание оно называется, вот это питание. Я просто говорю energy диет потому что, во-первых, мне удобно его брать, во-вторых, вот люди уже они берут и на мой номер. Да, я пожалуйста ради бога я дам свой номер. Берите на мой номер, потому что кто-то может не хочет регистрироваться. Пожалуйста, берите на мой номер. Я сама больше пяти лет брала на чужой номер, а потом сделала свой номер, потому что я стала уже брать более регулярно. Ну так получилось, потому что я брала на чужой номер, потому что мне нужно было так время от времени. А ведь там, чтобы номер сохранять, его нужно поддерживать, его нужно прокупать. А я этот номер не прокупала и знала, что я не буду этим заниматься. Вот. И сейчас вот многие, если нужно будет, необходимо будет, я дам, пожалуйста, свой номер, покупайте на мой номер и не парьтесь с регистрацией ни с какой. Вот. Дальше. Значит, на сайте, на сайте пришел вопрос. Почему я затеяла разговор по поводу аллергии? Значит, сейчас у нас очень распространена, мы считаемся страной даже не третьего мира, мы считаемся отбросами, мы считаемся сырьевой базой, и наше население считается полигоном для испытаний всего, чего только можно. Как лекарственных препаратов, так и различных операций, которые в Европе там где-то они сделать их не могут, потому что люди запрещают и все прочее. Ну а на нас, на ослах, на россиянах, на славянах, можно все это пробовать. И все это придется сюда, в нашу страну. Спасибо нашему дорогому правительству. Значит, и так поступил вопрос. Человеку поставили дорогие имплантаты. Вот что у него началось. Через две недели. Через две недели он пишет, что у него началось. Сначала стал болеть, как будто в области КДК что-то стало инородное. Какое-то тело стало народное чувствовать. Дальше заболел корень языка. Потом дальше стало болеть небо. Понимаете, все идет из горла, дальше стало болеть небо, после этого стал, стал кашель, значит у него опухли связки, появился отек, у него отекли связки, и он сказал, я, говорит, был у фониатор в общем пришел к стоматологу, ну естественно они взяли такое бабличье за два имплантата, там дорогие имплантаты поставили, бабличье взяли, говорю естественно, чего им нужно будет, вот. Они взяли эти деньги, они сказали, нет-нет-нет, это ни в коем случае, тем более это из глотки идет. То есть у него на, нижних, на, на нижней челюсти два имплантата стоят. Значит, дальше они пошли. И самое главное, что имплантаты поставили в области, в области выхода нерва. Вот здесь есть, есть отверстие на, на, поверхности, на наружной поверхности нижней челюсти, значит, куда выходит уже нерв из кости, из нижнечелюстного канала. И вот здесь вот у нас идет такая перекрещивающаяся перекрещивающая, иннервация. То есть этот нерв идет до, иннервирует до третьего зуба противоположной челюсти. И этот тоже выходит и иннервирует до третьего зуба противоположной челюсти. Поэтому, когда вот от тройки до тройки лечат зубы, приходится... Делать двойную, э, двойное обезболивание проводниковое, потому что здесь идет двойная иннервация. Если, с одной стороны, только обезболишь, то все равно будет чувствоваться. Почему? Потому что боль идет иннервация идет перекрестная, она идет с двух сторон. Ему додумались поставить имплантаты в области этого нерва. Ну, слов больше нет, одни чувства. В общем, он был у фониатора, он был у невропатолога, который ставит ему тревожное состояние. И что выписывает? Синтетические наркотики. Естественно, выпьет, раз тревожно. Но дай бог, если ему антидепрессанты. А если вдруг что посерьезнее? Выписывают. И вот он написал, говорит, я не знаю, что мне делать, я не знаю, куда деваться, я не знаю, что делать, как быть. Я говорю, быть только, только одно надо быть. Надо удалять немедленно эти имплантаты. Потому что я ему написала, говорю, вам тест на имплантат, на эти имплантаты вообще на, на переносимость сделали По одной простой причине, можно, если вы... Они берут огромные деньги, тем более они берут нечистую стоимость. Естественно, они начисляют в 2-3 раза больше за свои операции, за свои манипуляции. Вот. Поэтому они могут поставить вам импланты то есть вы заплатите какую-то часть, вы походите с этими имплантами. И дальше, если у вас начинаются, то есть две недели это мало. Ставьте не более чем на месяц. Месяц-два это уже будет показатель. А сейчас у наших людей очень сильно будет развиваться аллергия. Почему? Потому что мы не едим, мы жрем. дрянь, которую покупаем в гипермаркетах. Нас травят. Нас травят плохой пищей. Нам изменять. Вы посмотрите, сметанный продукт, молочный продукт. Не молоко, а молочный продукт. Не сметана, а сметанный продукт. Мы уже не понимаем, что такое брать сметанку из-под коровки. Уже даже бабки, которые продают молоко, и те молоко мешают, и те неизвестно, что там подмешивают. Мы как-то брали кузи молоко, взяли у бабки 30 рублей пол-литра, но она продавала, как она сказала... Мы, как она нам сказала, мы, я обычно никогда не торгую с людьми, которые продают свое. Я считаю это западло делать, понимаете? Потому что я сейчас сама вот ухаживаю за растениями не, не, по доброй воле, не потому что нужно, по доброй воле. Потому что я поняла, что я боюсь покупать в магазинах. Это страшно и это опасно. Но с другой стороны, я не боюсь, потому что у меня есть Energy диет. Потому что так или иначе, а также я пользуюсь БАДами, так или иначе, если что-то попадает в меня плохое, во-первых, я реагирую сразу и сразу это чувствую, поэтому я сразу могу это бросить и не принимать. Вот, А второе, правильное правильное питание, вот такое вот как Energy диет, как фитовида фитнес, это в NNP 100 такое вот, они, кстати, очень хорошо переносятся. Вот они регулируют, они нормализуют обмен. И еще есть один очень хороший, даже не препарат, а трава очень хорошая. Прошу обратить внимание на траву зверобой. Она является не только универсальным антибиотиком. Трава зверобой также является универсальным антидепрессантом. Но этот, вот я сейчас его испытываю, я получила сегодня просто потрясающий эффект. Я начала его пить неделю назад, вот первый день, когда я выпила, у меня анимела нижняя часть ног. Я легла спать и потом еще день я ходила вообще, я не чувствовала ног, у меня как-то жутко уставали ноги. Я Еще поехала за пределы города, я чувствую, что не могу ходить, не могу. Я легла, я поставила, я легла ноги дев... прижала к стене 90 градусов, сделала между туловищем и ногами. но ничего не помогает. И только на следующее утро это все отошло, и только потом до меня дошло, что это зверобой мне делает. И вот сегодня вот последний, последний раз я стала каждую ночь пить зверобой. И вот сегодня, наконец-таки, я проснулась. Во-первых, я кое-что почувствовала, другое, о чем не буду говорить. а И другое, я встала, и у меня такое ощущение, что я сейчас пойду покорять Эверест. Вот что такое антидепрессантный эффект зверобоя. Когда у вас... Потому что вот если кто-то принимал антидепрессанта, вот очень часто гипертоникам назначают флуконазол. Что такое флуконазол? Это прозак. Почитайте, я как-то вот был момент, мне про, мне про фильм Прозак мне попался документальный фильм про Зак, который сделали американцы. Вот они тоже не дуры, там есть умные люди, но, эти все... но эту всю информацию скрывают. Вы посмотрите, что творит Прозак. Ведь это не до конца испытанный антидепрессант, это жуть какая-то. Вот. А настоящий антидепрессант поэтому в случаях с вашей аллергии, если вы вдруг получили аллергию, не вздумайте ни в коем случае в роботологов пить какие-то там, тем более седативные, тем более там какие-нибудь еще группы препаратов, которые могут вам такое попонатворить в нервной системе, что только только этот самый, только зверобой справится с этой нервной системой. Я сейчас все-таки доведу свой эксперимент до конца. Я, правда, уже один раз эксперимент сделала, но все с экспериментами покончено. Не получилось получила эффект, но ну, сейчас даже и сама не знаю, расстраиваться или нет, а то было, я расстроилась, так, очень сильно расстроилась, ну ничего, ну что поделаешь, бывает такое, ну вот, э, хочется, конечно, что поделать, если медицина не отвечает на мои вопросы, с другой стороны, я такой медик, который, э, я медик, который докапывается до истинных причин, поэтому этому человеку, я просто рекомендую снять а, вот эти все имплантаты и больше не парить мозги по поводу всех этих имплантатов вам а, мало того что их и не, нельзя вам ставить их и поставили не в том месте где вам бы надо было в таком случае ставить но ведь ваши же просветить нельзя а, и понять что они вам не пойдут поэтому Уважаемые товарищи, не у всех на вот этом фоне, на фоне того неправильного питания, на фоне того, чем кормят, какой гадостью нас с вами всех кормят, на фоне этого ни в коем случае у вас очень даже возможны аллергические реакции, а это все-таки постановка инородного тела в челюсть. И вы знаете что, я попрошу отнестись к этому очень серьезно. Если, если у вас действительно существуют какие-то проблемы, если у вас есть такие какие-то аутоиммунные заболевания, или тем более, если у вас есть что-то с аллергией, если, если есть как то вот бывает, у меня вот такое-то заболевание, и она себе хочет имплантат. Я ей поставила, говорю, вам что, говорю, Сама, жить надоело, вам что, говорю, приключения или деньги девать некуда, пришлите нам, говорю, мы их израсходуем очень правильно. Вот. Поэтому, уважаемые зрители, я сделала вот это видео по поводу аллергии и рассказала про своего мужа, и как мы боролись с этой аллергией, не для того, чтобы показать, вот мы такие крутые, мы, а для того, чтобы показать на собственном примере, что мы пытались, мы бились и у нас получилось. Мы работаем на том же самом месте. К сожалению, этот аллерген не убрали. Но мой муж уже, уже даже сам совершенно четко знает. И он сам уже знает. Ага, так, раз, высыпала, так, таблеточку. Ага, вот уже, вот эта пластинка у нас уже, вот она расходуется постепенно. Видите, вот она расходуется. Вот у нее чуть-чуть цепануло там, появилась какая-то. И еще есть, есть такая масса сенофлан. Она такая противоаллергическая. Это с, гид, с, гид, с глюкокортикоидами мазь. Она очень легенькая, прекрасно снимает зуд. Потому что аллергические элементы, когда высыпают, они очень сильно зудят. Так вот, вот эта мазь прекрасно снимает зуд. Вот, это, собственно говоря, все, что я хотела вам сказать. Надеюсь, что вы последуете моим советам. Но лучше, конечно, не испытывать судьбу. И если вдруг у вас появилась аллергия на каком-то рабочем месте то либо убирайте аллерген, либо уходите с этого места. Не надо испытывать судьбу. У нас вот такая сейчас ситуация получается, просто мы не можем уйти с этого места. Но не надо испытывать судьбу. Все будет отлично, все будет хорошо. С аллергией борется так. К сожалению, убирают либо аллерген, либо уходят с того места, если аллерген брать невозможно. Вот, поэтому не рискуйте с имплантатами. Чтобы не было вот того, что я рассказала и то, что написал этот несчастный мужчина. Мне жалко, конечно, человека. Вот, но не торопитесь ставить имплантаты. К сожалению, наша медицина сейчас опасна. Поэтому, если вам нужна будет консультация, звоните, пишите сюда. Вот, давайте свои скайпы. Я добавлюсь в ваш скайп, и мы с, вами, мы с вами проконсультируемся, поговорим, и я выберу для вас именно тот вариант, который вам будет нужен. Это, конечно, мы работаем через дотации, вот, но никто из людей не пожалел о том, что он проконсультировался. С многих людей я консультирую до сих пор вот на протяжении уже почти полгода. И, по-моему, они не остались э, недовольны. По-моему, все в порядке. Потому что, когда ты э, консультируешься у адекватного человека, который адекватно все воспринимает, я не заинтересована в ваших деньгах. Мы с вами находимся на расстоянии. Я не заинтересована в ваших деньгах. Еще мне тут написал один знающий. Как вы можете консультировать без рентгена? Уважаемый товарищ, уже давным-давно можно сделать так, что снимки можно увидеть на расстоянии, это раз – а во-вторых, если врач с опытом, то дополнительные методы обследования часто бывают и не нужны этому врачу. Поэтому большая просьба таких вот умных. Вы, пожалуйста, свои комментарии и как бы свои прист Он решил меня пристыдить, вот я такая. Но, к сожалению, на медицинских сайтах мои комментарии удаляют. Удаляют мои ссылки на мое видео. Они считают, что я это делаю, я популяризирую свой канал. Я не канал популяризирую, а популяризирую знания, которые сейчас, к сожалению, у вас отняты. Вы не имеете возможности получить тех знаний, которые даю вам я, потому что я нахожусь вне системы, я не завишу от денег, которые дает эта система, поэтому мне ваши деньги абсолютно не нужны. Мне нужно только то, чтобы вы были здоровы и относились бы адекватно к этой медицине. Если медицина увидит, что все вот эти фортили у нее не получаются, она начнет лечить, а не калечить. Всего вам доброго.